Также стало понятно, что есть еще один способ для увеличения емкости системы связи. Можно увеличивать число различных сигнальных событий. Например, в случае системы связи Алисы и Боба вскоре стало ясно, что изменения в типе щипков позволят им отправлять сообщения быстрее, как вариант жесткие, средние или мягкие щепки или щипки высокой тональности, или низкой, получающиеся при оттягивании провода на разные расстояния. Эта идея была осуществлена Томасом Эдисоном, который применил ее к системе кодов Морзе. Она была основана на мысли о том, что можно было бы использовать слабые и мощные батареи для создания сигналов разной силы. Он также использовал два направления, как делали Гаусс и Вебер, прямой и обратный ток в дополнение к двум различным мощностям. Он использовал плюс 3 вольта, плюс 1 вольт, минус -1, 1 вольт и минус 3 вольта. Четыре различных значения тока, которыми можно было обмениваться. Это позволяло компании Western Union экономить деньги, значительно увеличив количество сообщений, которые они смогли пересылать без строительства новых линий связи. Это называется квадруплексный телеграф, его продолжали использовать и в 20 веке. Но опять же, увеличивая количество различных сигнальных событий, мы приходим к еще одной проблеме. Например, почему бы не отправлять тысячу или миллион различных импульсов с разным напряжением? Ну, как вы могли бы ожидать, дробление и уменьшение отличий ведет к сложностям на стороне получателя. В случае электрических систем разрешение таких отличий всегда ограничено электрическими помехами. Если подключить датчик к любой электрической линии и увеличить показания достаточно сильно, мы всегда обнаружим мелкие нежелательные токи. И это неизбежный результат естественных процессов, таких как тепло или геомагнитные возмущения, или даже скрытое действие большого взрыва. То есть отличия между сигнальными событиями должны быть достаточно велики, чтобы помехи не могли случайно изменять одно сигнальное событие на другое. Теперь все понятно, и мы можем вернуться назад и попробовать определить емкость системы связи, используя такие две простые идеи. Во-первых, сколько символов передается в секунду, мы назвали это символьной скоростью. В наши дни это называется бот, в честь Emile Бадо. Мы обозначим скорость как n, что значит передачу n символов в секунду а во-вторых, сколько отличий приходится на каждый символ. Это можно представить как символьное пространство, из каких символов мы можем выбирать на каждом шаге. Назовем его S. Как мы уже видели ранее, эти параметры можно представить в виде дерева решений для всех возможных вариантов. Потому что каждый символ можно представить, как решение выбрать один из вариантов, где количество ветвей зависит от количества отличий. Для n символов у нас получится дерево с s в степени n листьями. Так как каждый путь в этом дереве может представлять собой сообщение, мы можем считать количество листьев размером пространства сообщений. И это легко показать. Пространство сообщений — это попросту ширина основания одного из этих деревьев. И она задает общее число возможных сообщений, которые могут быть отправлены с использованием последовательности из N символов. Например, допустим, Алиса посылает Бобу сообщение, которое состоит из двух щипков, и они используют жесткие и мягкие щипки в качестве своей системы связи. Это значит, что она имеет возможность выбрать одно из четырех возможных сообщений Бобу. Если же вместо этого они будут использовать систему жестких, средних и мягких щипков, то для двух щипков она сможет выбрать... Одно из 3 в степени 2, 9 сообщений. Если щепка будет 3, то выбор станет возможен из 27 сообщений. А если вместо этого Алиса и Бог будут обмениваться записками в классе, на которых будут только по 2 буквы на каждой, тогда одна записка будет содержать одно из 26 в степени 2, то есть 676 возможных сообщений. Важно понимать, что мы больше не заботимся о смысле, который придается этим последовательностям отличий. Это все лишь про то, насколько много есть разных сообщений. Итоговые последовательности могут представлять собой числа, имена, чувства, музыку и даже, возможно, алфавит неких пришельцев, которые мы никогда не смогли бы понять. Теперь, когда мы увидим систему связи, мы сможем начать рассматривать ее емкость, как то, насколько много разных вещей можно сообщить. После чего мы могли бы использовать пространство сообщений для точного определения того, сколько есть возможных отличий в каждом случае. Это простая, но от того не менее изящная идея закладывает фундамент для того, чтобы впоследствии дать определение информации. И это завершающий шаг, который приводит нас к современной теории информации. Она возникает в начале 20 века.